Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. И сейчас мы с вами откроем подарочек, который прислал мне один мой преданный зритель, и параллельно мой соклановец. Алекс, то Алекс, спасибо тебе большое за подарок. Мне крайне приятно. Что бы там ни лежало, ребят, я всегда радуюсь подарком, которые мне приходят. Ну просто понимаю, что человек, который мне его прислал, явно хочет сделать неприятно и хочет поддержать таким образом развитие канала. Ну что, ребят, открываем, смотрим, что там. Потираю руки. Мы с Алекс, то Алекс не переписывались. Не знаю, что это контейнер Бафор. Блин. Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Ребят, я вам скажу, почему у меня такое ощущение, вот это вот, знаете... Пощимывание, потому что это относится к платным контейнерам. А за 8 лет из платных контейнеров мне выпал всего один танчик. Мне выпадают танчики из контейнеров болельщика. Мне выпадают танчики из контов, которые можно открывать там каждый день, каждую неделю и так далее. Короче говоря, из вот этих вот всех контов бесплатных мне выпадает. Из платных контейнеров мне дропнулась одна машина. Вот. За 8 лет, и то на твинке, и вообще, которая не сильно меня порадовала. Я надеюсь, что выпадет что-то годное. Держу пальцы крестиком, давайте будем открывать. Понятное дело, что если выпадет транваген я вообще тут со стула гэпнусь. Ну ладно, сейчас посмотрим, что получу. Так, давай. Ну пожалуйста, давай второй раз за 8 лет. Нет. К сожалению, нет. Но, в любом случае, позитивные эмоции я ощутил. Немножечко адреналина с утреца я хапнул. Ну и плюс к тому, я получил X3 и сертификатики на свободку. Тоже довольно неплохо. Огромное спасибо, Алексу ту Алекс, за то, что ты прислал мне этот подарочек. И порадовал меня новыми позитивными эмоциями и зарядом на весь день. Чего и всем вам желаю. Ну что, друзья, на данный момент у меня все Что-то будет обязательно выхожу на связь. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спасибо Пока-пока.